над той самой сияющей «Волгой», по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, ну куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, спокойно курил цигарку,